29 покупок. Мы все с остекшим сроком годности. где-то испорчено. плесенью, А вот крема вот эти вот до лица. С сроком годности. Причем в прошлом году эти все истекли. Я... У вас там что-то Не выбой, да? сейчас заявление на себя получу. Все понял. Убери за да, камеру, что меня снимает. Не уберу. Выключи и свои он не камеры. Выключи свои камеры везде. Эй, давай. Ой, буду, эй. Все, эй. Убери за да, камеру. Ты зря Какие препятствуешь люди? деятельности журналиста. Ну вы что снимаете, скажите? Тебя снимаем тебя сейчас. Волновать? Как ты вот сниму... препятствуешь деятельности журналиста. Так, ребят, ну, всем привет. Находимся мы в торговом центре «Континент» на Бухарежской. Всем вот такой вот крем у нас. Находимся в торговом центре «Континент» город Санкт-Петербург, улица Бухаревская, 32, в магазине «Перекресток». Выявлено много-много вот такого беспредела. Просроченные памперсы, просроченные «Нестаген», просроченные «Нестлески» вот такие детские. И много-много чего-другого. Сейчас все увидите. И даже кофе, срок годности которого истек 26 августа 2020 года. Сейчас мы все это будем покупать. Это, ладно, кофе мы нашли. А мы еще нашли вот такой вот крем, Лореаль, 24 часа для девушек, который предназначен. Он 5-21 года истек срок годности у него. Нашли еще вот такой черный жемчуг для женщин 56 дневной крем. А срок годности у него истек 18-11. Еще один 29-12. Кофе 13-3. Вот такое вот. самое лакомство. Это у нас вот это. Прям вообще жестоко. Сейчас у нас Сан Саноч приобретает просроченные продукты. Еще у нас вот такое вот детское питание есть. Срок -го годности у него истек 5 -го, 7 -го. А сегодня какой? 9-й, да? Сегодня, да, 9, -е. 9 -е июля 2021 Детский... год от Рождества Христова. Детский шампунь. Да, это не смешно. Детский шампунь от 2 -го, 21 -го. Так, здесь у нас 9-е, 18-е. Срок -го годности, 30 месяцев. Получается, в марте истек 40 -го годности. Еще вот такое детское есть. Вот оно. 6 месяцев для детей. Фрутонянин четвертое, седьмое Блин, блин, блин, переключай обратно, что музыку не дали дослушать. Какая странная помощь вам требует скорой помощи, умщин из багаза. А, полиция требуется. А Основная мобильного телефона. Восемь 9... девятьсот. Александр Александрович Маркин. Смотрите, находимся в магазине перекресток по адресу улица Бухаревская, дом 32. Мной и моим товарищам совершены 29 покупок в магазине перекресток. 29 покупок товаров, не только продуктов питания, но и товаров для детей, такие как памперсы. Абсолютно все товары оказались некачественными, с истекшими сроками годности, включая товары для детей включая детское питание а, здесь на месте нам нужен участковый либо следственно оперативная группа для а, составления протокола осмотра места происшествия и для того чтобы а, направляли а, изъятые товары чтобы их изымали направляли в роспотребнадзор по подведомственности ага, спасибо до свидания. Тут, поч... тут доставка, короче, какая-то. Сотрудники полиции осуществляют у нас доставку. Как ППС. Нам на или Им сказали, что какие-то на бумаге забрать тут. Да. Бумаги не хватает для того, чтобы ксерокопировать, например, протоколы, принятия устного заявления. Нам как участковый. Мы вы вызывали, сказали, нам нужно сколько. А нам ну, на что то Да, вот это все некачественно, просроченные, включая а детские, детские, детские товары. Ну, просрочку да. изумать 29 покупок совершили в общеке. Абсолютно все товары оказались некачественными. Вот переданным с исследованием сроком вы Вот, дежурно да. поговорить. А, Оператив дежурный, какой это? Да, Могу, здравствуйте. Так, вас плохо слышно. Что вы спросили? Вы кто? Гражданин. Ну... Вы сначала сказали, вы вообще кто? Ну, вы вообще кто? Я вообще кто? Вы точно оперативный дежурный? Вы издеваетесь сегодня давно? Нет, вы издеваетесь, задавая вопрос. Вы вообще кто? Я гражданин, который осуществил вызов полиции. по адресу Бухарестская, 32. Я объяснял по 112, что нужен участковый либо следственно-оперативная группа, так как мной и моим товарищам были совершены 29 покупок продуктов, питания и других товаров, в том числе товаров для детей. В возрасте до 6 лет. И, естественно, это все нужно изымать протоколом осмотра. А, насколько я знаю, патрульные постановые службы не имеет полномочий писать протокол осмотра. Если вы ознакомились с приказом 205, вы знали, что участковый работает до 10 вечера. Знать, не мои проблемы. Высылайте следственно оперативные, у них есть полномочия все это изымать. Ну, сейчас они проконсультируют сначала с руководителем. Консультируйтесь. Если, если никто это вдруг не изымет, то мы все это в управлении повезем. Повезем весь этот тупляк в управлении. Скажем, что 5-5. Вы можете право изымать на кого-нибудь так да мы, мы ее уже мы купили. Просим, просим изъять сотрудников полиции, все правильно, обязаны изъять э, и передать в территориальный отдел Роспотребнадзор с материалом в рамках 879-го приказа МВД о взаимодействии органов МВД и органов Роспотребнадзора. Да? И вы еще а мы вот не сами это не изымаем, мы все это оплатили и. Бросила трубку. Ну, она, короче, не, эту, не вкуривает ничего. Вот. Светлана оперативно дежурная. Она не вкуривает. Вот такие вот мусора работают, как света. Тоже не оперативно С нами ноль. Света позорит она ваш название? отдел. Какое название у вас? Лейтенант. Лейтенант. Лейтенант. А как она нас собирала эту должность? Что? Как она собирала эту должность? Позвоните и спросите. Ну, на на лейтенанта-то немного там э, собирать надо. Ну, вот. Сейчас никто не приедет, на оперативную дежурную жалобу полетит в лад. Что, поворотники не включаются, что ли, да? Алло, да, слышу, что еще раз здравствуйте. Вот Вызов был на Бухарестскую 32 в магазин «Перекресток». До этого мы сообщали, что нам нужен участковый или следственно-оперативная группа. Но нам, нам зачем-то двух ППСников прислали. Вот они набрали номер оперативно-дежурной 5-го отдела, которая очень борзо разговаривает лейтенант по имени Светлана нам никого так и не прислали. Нам как-то надо решить этот вопрос. А ну не вот тогда эту же заявку продублируйте, пожалуйста, в пятый отдел. Потому что нам так и уполномоченное лицо, которое проводит изъятие, которое пишет... Протокол осмотра места происшествия так и не выслали. ППС некомпетентны в этих вопросах. Смотрите, я не знаю, если я продублирую, то кто тогда подъедет? Просто, может быть, позвонить нужно по МВД по Фронницкому району? Ну, сейчас, сейчас продублируйте, вот, а потребуется у МВД по Фронницкому району, я найду номер дежурной части. Ну, тогда, да. Ага, спасибо большое. 29 покупок. Мы все с истекшим сроком годности где-то с плесенью а вот крема вот эти вот для лица со стекшим сроком годности причем в прошлом году истекли памперсы три упаковки дата изготовления 06 18 здесь 07 18 07 18 и у всех памперсов срок службы три года составляет за то, обещает, что пляк в МВД привезли. У МВД, улица Растанная, дом 15, адреса пробил. А, еще раз кто? говорит. А, еще раз, с кем разговариваю? фрунзинский Рвд коваковалёева здравствуйте а вас заявитель беспокоит который по 112 вызывал участковую либо группу сок в перекресток на Бухарестская, 32 это получилось так попала территория 5 отдела хотел бы оставить жалобу на бездействие оперативного дежурного 5 отдела Здесь в магазине «Перекресток» но и моим товарищам Кириллом совершены 29 покупок товаров для детского питания, товаров для детей, других продуктов питания. 29 покупок, 29 чеков. Абсолютно все товары оказались истекшими сроками годности. Естественно, если товары для детей в возрасте до 6 лет есть, мы усматриваем признаки преступления согласно 238 статье. Нужен осмотр места происшествия. Фамилия ваша фамилия моя Маркин. Зовут Александр Александрович. Жалоба принята. Хорошо. Что делать с детской просрочкой? Мы здесь все подготовили к осмотру места происшествия. Разложили на столике для покупателей вместе с чеками. Только чтобы там время сотрудникам полиции себе сэкономить. Вот. к нам никого не прислали, нам к вам здесь, в принципе, рядом на такси приехать с этими товарами и чеками. В МВД там изымут, правильно я понимаю. Правильно я понимаю. А куда? Нам не наряд нужен, нам нужен кто-то с полномочиями осмотра. Вам подъедет Хорошо? Все, спасибо, ждем. Я не буху, я... У, у, у вас там что-то не будет? Да? Сейчас заявление на себя получу, все понял. Кстати, имеем. Сейчас препятствия в деятельности журналиста, все. 144 статья Уголовного Вообще оборзел, что ли? 6 лет. Управляющего сюда зови. Вот он здесь, я вас управляю. Ты управляешься? А, да. управляешь. Увольняйся. Увольняйся. Увольняйся. Напиши по собственному заявлению. Это будет все будет отправлено вот я сюда. Сам уволишься. Выбери вам что ты меня снимаешь. Не уберу. Выключи свои камеры. Выключи свои камеры везде. Эй, давай, эй, убери за камеру. А если не уберу, то что будет? Сейчас еще оформим за Сейчас еще оформим за мором приедем. Понял? ты зря препятствует ну вы что снимаете Скажите. Какая Тебя отнимаем сейчас как Но ты будем вот сним... деятельности журналиста ну вы для чего стоишь с камеры тебе какая разница мне, мне большая, большая разница я, я, разница? я разница? здесь, я здесь работаю работаю да за... Работаю. тебе что кто-то запрещает работать что ли? ну а вы что снимаете не тебе какая разница мне большая разница тебе какая я тебе еще раз говорю ты стоишь где у себя на работе вот и стой ну а вы зачем сходить? Какая разница? Я тебе еще раз говорю, это общественное место. Сюда есть у вас на месте. Кто здесь старший? Кто старший? Старший кто? Старший пока что сегодня я. Это что такое вот это? Это кто? Вот это кто? А, вы не знаете, что администратор? Э, без а по какой причине можно... ваш администратор вострепят деятельности журналиста? А? Запрещает фото-видео запрет у него в общественном месте, это что такое? Эй, чтобы не было, вот без, что, камеры, эй, вот без камеры... Что, эй? Что, эй? Чё, эй, эй? Тебе всё, вот так Разговорить не будешь. Ты уверен? Я уверен, я тебе говорю. Ты уверен? Уверен. Скройся лучше. Я тебе еще раз говорю. Вкройся. Телефон не находишь. Не нашёл Сядь куда-нибудь и сиди, лучше не высовывайся. Я тебе еще раз говорю, ты сам мной не разделывайся. Не высовывайся лучше, Без спрячься куда-нибудь, спрячься, спрячься лучше. Я тебя засовываю, что ты не будешь рассказать. А если не уберу, то что будет? Эй, братуха, я... пришел какой пришел тебе брат? Какой тебе брат? Пойдем, сейчас запишем там. Я тебе не брат вообще. Ты мне брат вообще Я не тебе не, не, перешли, не, брат. Не, брат. не брат. Ты мне не брат. Какой я тебе братуха? Никакой тебе братуха? братуха. Иван, ты мне вообще никто. Вс, сядь где-нибудь и сиди лучше, молчи. Это ты не бык здесь, э. Здравствуйте, добрый вечер. Уже почти ночь. Да, да, да, да. Уже скучно, там уже за съемку в бы курят. Так что надо будет его тоже оформить. Ага, Антипы Дмитриевич Васильевич. Вот за воспрепятствие. Намоченный до 4 декабря 24 -го года. За воспрепятствие, а, дети, журналисты. Э, совершили э, с Кириллом 29 покупок продуктов, питания. 29 или 28, 28, 28. Да, здесь чеки. И э, сами товары. Товары есть э, э, как и детские, так и э, обычные продукты питания. Вот, естественно, в детских мы усматриваем 238 товары, часть 2, 2. еще есть, какие 238, часть 2, плюс Товары э, для детей, не соответствующие требованиям безопасности. Вот, они, в данном случае, в следующей широкой плодности и упаковки памперсов детской питания. Слемы, и даже средства гигиены. Тоже детское, да? тоже просроченная.